Мы работаем три года над проектом Soul. это Surdo Online, дистанционный сурдоперевод, и работаем сейчас в трех странах, у нас больше полутора тысяч установок клиентских, для глухих он бесплатен, это мобильный сурдопереводчик, платит нам за это учреждение, либо программа доступна среда, либо частные учреждения покупают это как свою социальную ответственность. У ребят у всех есть потенциал стать технологическими предпринимателями, у проектов потенциала э, есть не у всех. Наверное, у парочки только проектов есть потенциал стать э, проектами, да. если ребята будут двигаться так, как они двигались в рамках программы. Но тут важнее именно создать у ребят позитивный опыт э, тех предпринимательства э, и дождаться, когда у них появятся необходимые знания. Появится необходимая команда и ресурсы для реализации. Возможно, это будет там через 3-5 лет. Технологичный предприниматель, прежде всего, должен разбираться в технологиях. Но этих людей в нашей стране множество с хорошим образованием. Но в предпринимательских навыков все очень плохо. Самая сильная сторона – это желание. И горящие глаза. Это в в принципе, достаточно, чтобы сделать хороший бизнес. Потому что все остальное, ресурсы, команду можно усилить. Желание у них есть. Слабые стороны, конечно, недостаток знаний. Недостаток опыта, насмотренности, конкурентов. Это все исправляется просто временем.